Всем привет меня зовут марат Это компания хай-тек монолит сегодня мы заехали на объект ольховка на этом объекте мы возводим несколько монолитных строений в этом видео мы расскажем более подробно про перекрытия как они вяжутся как они заливаются и чего они вообще состоят смотрите В загородном строительстве встречаются разные технологии устройства перекрытия. Это могут быть деревянные перекрытия, это могут быть бетонные сборные перекрытия, или это могут быть монолитные железобетонные перекрытия, такие как у меня за спиной. В нашей практике мы чаще всего используем монолитные перекрытия, потому что, по нашему мнению, это более эффективное, и современная технология имеет самый большой запас прочности, можно применять ее при конфигурациях строений разных размеров, разной длины, ширины или высоты. При выборе технологии устройства перекрытия важно учитывать следующие критерии. Первое это пролет. То есть самый маленький пролет несет деревянное перекрытие, дальше идут уже сборные плиты перекрытия. Самое большое перекрытие можно перекрыть только монолитным перекрытием, опять же при устройстве определенных усилений, которые надо предусматривать в проекте. Второй момент, это срок службы перекрытия. Например, деревянные перекрытия со временем, там лет через 10-15 начинают поскрипывать, а лет через 50-60 уже требуют полноценной замены. Железобетонные же перекрытия, как сборные, так и монолитные, служат гораздо дольше, там 100 лет, 150 лет. им, Если они используются в нормальных условиях, они могут служить гораздо дольше. Третий момент – это архитектурные особенности строения. Если у вас в проекте учтены какие-то консольные вылеты или большие балконы, при помощи деревянных перекрытий можно перекрыть только небольшой участок, там метр-полтора, да. Дальше уже будут возникать, возникать какие-то дополнительные подпорки железобетонными плитами сборными. Консольные вылеты делать ну практически невозможно. При помощи монолита можно сделать вылет там до 3 до 4 метров при помощи дополнительных усилений. А таким образом монолит вот в этом параметре выигрывает. Четвертый фактор это несущая способность, зачастую она определяется в основном пролетом которым можно перекрыть перекрытие без излишних прогибов или разрушений а вот допустим доска если мы применяем деревянное перекрытие имеет длину 6 метров то есть это максимальный пролет который можно перекрыть доской опять же если положить просто 6-метровые балки их по-разному сшить она в любом случае будет в центре прогибаться надо применять дополнительные либо клееные балки либо LBL балки которые выдержат эту нагрузку а лучшая ситуация уже обстоит с плитами перекрытия. В целом, если вы заливаете какую-то каркасную конструкцию, опирать на нее плиты перекрытия сборные будет невозможно, потому что плита опирается с двух сторон, либо на стену, либо на какую-то балку. И для того, чтобы опереть плиту, надо будет возвести дополнительно стены или залить какие-то монолитные балки. Если же вы применяете монолитную конструкцию, балки можно интегрировать в саму плиту и перекрыть тот, объем или тот пролет, который вы хотели бы закрыть. Пятый критерий, на который стоит обратить внимание, это сроки строительства. Самое быстрое перекрытие собирается из сборных лид-перекрытия. По факту там, объем площадью 200 метров квадратных можно перекрыть за 2-3 дня, а потом у нас еще и уходит там, пару дней на заполнение, примыкание и анкировку к существующим стенам, и перекрытие готово. Монолитное же перекрытие площадью 200 метров квадратных будет строиться около двух недель, деревянное Наверное, аналогичный период займет по строительству. Ну и самый важный критерий, который беспокоит всех заказчиков, это стоимость реализации перекрытия. Самое недорогое решение – это деревянное перекрытие. На втором месте идут плиты перекрытия сборные. Самое дорогое решение – это монолитная плита перекрытия. Также существуют второстепенные факторы, которые стоит учитывать при выборе технологии, такие как время года которое будет производиться устройство перекрытия, ну, например, монолит, зимой заливать достаточно сложно, да? Второй момент, это удаленность объекта, допустим. Если у вас нету подъезда к участку, завести бетон в жидком состоянии будет достаточно сложно и проще собрать деревянное перекрытие. От задачи, которая будет в перспективе решать перекрытие, допустим, если вы планируете возводить плоскую кровлю, то на деревянном, перекрытие это будет сделать очень сложно она будет прогибаться и вода будет стоять в общем при выборе технологии стоит опираться на множество критерий экономика это не всегда самое главное стоит все-таки выбрать то что подходит для вас Сейчас мы уже стоим на готовой монолитной плите в прошлом видео когда мы были на этом объекте здесь велись работы по армированию этого пятна сейчас уже бетон залит залиты парапеты решение было выбрано в пользу монолита потому что стояли задачи по консольному вылету над э, въездами и входами в дом можно увидеть что у меня за спиной консольный вылет э, длиной два с половиной метра который перекрывает у нас э, часть участка можно обратить внимание на нестандартное расположение балок, которые залиты вверх от перекрытия зачастую при устройстве монолитных перекрытиях балка заливается внизу, потому что в таком состоянии она несет максимальную свою нагрузку здесь же, когда мы заходили на этот объект стены цоколи уже были залиты и ввиду того, что задача стояла залить консоль с вылетом Ввиду повышенных нагрузок на нее было принято решение усилиться балками, но так как стены были уже выполнены, мы залили их сверху. У меня за спиной выполнен парапет высотой 1200 миллиметров достаточно высокий с той стороны перекрытия в которой планируется выполняться уклон выполнен парапет высотой всего лишь 200 миллиметров такое решение принято а, потому что в перспективе у нас а, будет здесь слой утепления как раз 200 миллиметров который упрется у нас в маленький парапет и в большой по нему пойдет уже стяжка которая уже должна накрыть этот парапет сверху для того, чтобы обеспечить водоотвод со всей кровли за площадь крыши и опять же для того, чтобы с этой стороны, ввиду того, что у нас здесь будет выход наружу можно было создать ограждение и во что-то его зафиксировать парапет здесь все-таки выполнен выше с той же стороны никакого ограждения не будет, по архитектурной задумке выход с крыши будет выровнен с основной площадью участка и в целом Самого перекрытия или в целом кровли этого здания С основной площади участка будет вовсе не видно В этом же месте у нас отсутствует парапет Потому что на текущий момент ведется разработка решения Которое позволит сделать навес в этой зоне Здесь планируется еще вылет плиты перекрытия на 6 метров от, от этой стены В сторону дороги для того, чтобы обеспечить навес для будущих машин поэтому здесь парапет пока не возвели здесь будет анкерица арматура в торец плиты она будет вылетать уже в сторону дороги и после этого по фактическому контуру плиты мы замкнем этот парапет и будем устраивать кровлю В этом видео мы рассказали все, что нужно вам знать про плиты перекрытия. Кому было интересно, пишите комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. С вами был Марат, компания Hi-Tech Monolith. Всем пока!